Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рей, мы продолжаем играть в Stick War Legacy, у нас две новые миссии Так что давай смотреть, это 285 и 286, поехали, приступим Так, значит пережить ночь нам нужно, 15 очков нам дают, сразу же иду на прокачку нашего мечника по полной программе и докачиваем нашего рудокопа Плюс плюс наверное мы вот так два очка еще скинем наушника ну что я готов давай смотреть так добытчиков сделаем столько так нам дают меч и молнии неспроста нам это дают а -а -а, опять нежить будет что ли опять будет нежить судя по всему так мне еще дали двух жрецов а что так мало это, зарабатываем-то ну, давай, давай, давай, рабы таскаем мне я армию, ребята, буду стругать единственное, что вот думаю, может быть нам все-таки на велика надо-то поднакопить что то их тут дофига, давай, наверное, мы будем ломать с тобой тоже препятствия это мне надо посмотреть просто что. Ой. Так, главное, чтобы жреца мне не завалили, а остальное, в принципе, не надо бомбить. О, еще и эти, Бросается который Слушай, наверное, оптимальный вариант будет Как мы обычно делаем в этих случаях Просто встаем э, на передовой Вот здесь на передовой чтобы и, и пускай они там Пытаются выбегать или еще там что-нибудь Мы их просто здесь уже сразу же будем, ребят И приговаривать Да, мне кажется, что это Лучшая тактика Вон там он, видишь, бросается Нужно бомбить Да в плане вы даже не можете До них достать Издевайтесь, что ли блин Офигеть они просто не могли достать до них Опять, опять эти метатели, а? Хоть бери и вызывай сюда. Чего? Чего? Что за типок такой, которого... Смотри Мы его просто отталкиваем куда-то В никуда, блин Два, еще один приперся такой Ну с одним, ладно, с одним мы сейчас уже почти, ребят, закончим Уже закончили Так сколько нам еще до ночи ждать того же пережить? Давай, давай, давай, давай, давай, не пропускаем этих. Они хотят, ребят, они, конечно, бегут на моих лукарей. Но не тут-то было. Есть. Завалили мы этого. Но согласись, что такая тактика намного лучше, чем стоять на нашей базе обороны И выжидать, когда на тебя те хламоны придут А тут ему и хилимся, и все, что нужно делаем Мы обстреливаемся и достаем до всех Опять же, благодаря нашим лучникам Но это еще не все Вышел Фига себе Понял юмора. Как он, интересно, мою жрицу так откинул? Он даже до нее дотронуться не мог. И это еще не все. Так, хорошо. Так, еще, ребята, один великан вышел. Да, тут без жертвы не получится, ребят. Давай, давай, давай, давай, давай, пинаем его. Есть. И это еще не конец. Но ну, я и вижу, луна вон. Пока она не сядет, он от нас не отстанет я даже не удивлюсь, если сейчас будут два великана. Фига нас там разбрасывает. Пора бы, пора бы, ребята. Жрецы, давайте, захиливайте. Они кстати молодцы, очень круто и быстро захиливают Так что У нас вот это подкрепление прибежало Ждем Просто в такое перемалывание Так, ребят, ну вы видите, кто тут у нас появился Куда-то там лучники, вы куда стреляете, это не пойму. С елкой, главное, еще гад. Он же, по Да, да, да, да, да. Он же вызывает. Нежить из-под земли. что то я вообще не понимаю, наших лучников кто-то стреляет выше, чем, чем этот. Все. Фью! Потно, но прошли. Так, мы, интересно, сегодня получим сундук? По-моему, да. Так, ребята, у нас 286-я миссия. Тут уничтожить статую врага. Всего 7 очков дали. И, как ты видишь, очень мало дали нам очков. Но я готов. Само собой, я прокачивать стал нашего мечника. Так, ты посмотри-ка, у него эти в топовой броне. Добытчики, значит, и эти будут. Воины в топовой. Ой-ой-ой-ой-ой. плохо копейщики в топовой броне даже не знаю ребята копейщики в топовой броне они будут рвать моих мечников но ну, на изи единственное что мне может здесь помочь это преимущество А, у него еще и мечники тоже в топовой броне то есть ё-моё Попробую на, на них напасть, ребят Попробую все-таки Хоть у нас и четверо Мы еще вот так вот сделаем Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Не успели Эх, копейщик мой Ой, меччик мой упал Но зато, ребята, моему армию Хорошо тут покоцали Смотри Смотри, не успел я, ребята, уничтожить Как он уже позвал здесь этих Еще больше, короче, чем было, он позвал Так, что мы можем сделать? Да сделать-то можно дофига чего, а вот... Давай попробуем. Копейщика там добить чуть-чуть осталось. Главное, рабов, рабов. Уходим. А так, я тебе сейчас устрою такую атаку. Уходим, уходим, уходим. Я его все равно не выпущу. Мы не дадим ему тоже, ребята, получать золото. Пошел он, знаешь, куда? В одно место. Ты думаешь, что он здесь сейчас бабло пособирает? Нет, не пособирает он здесь ничего Я ему не дам Да ладно тебе Потом эту базу мы забомбим вначале Продержим его, так сказать На стрее меча нашего По-моему, ребят, у него один там остался Ой По-моему, ребят, я немножко переборщил Блин, я переборщил чуть-чуть Хотя подожди Это его основная армия вышла, да, получается? Я ее могу уничтожить только в одном случае Взять меч Ну и наказать их в конце концов Через меч у нас будет усиленная атака Яростная, я бы даже сказал, атака Так, а он все равно потихоньку армию. Ладно, ребят, поехали Не в моих интересах тут как бы засиживаться Ты посмотри, что мы сделали с ними Просто сочную отбивную Да, ребятушки Ушатали мы эту статую Так, ну-ка смотрим О, да, сундучок наш Так, 286 миссия тоже у нас пройдена э, По полной программе Так, и теперь давай заберем наш сундук И я все надеюсь, ребята, все надеюсь на то, что В этом сундуке рано или поздно выпадет Ну, какая-нибудь Офигенная шмотка Но, как видим, нет. Нет, ребята, не выпадает нам никакой фигительной шмотки. Травяная шмотка, которая у нас уже была, ребята. Она, естественно, разбирается на самоцветы, на кристаллы. Ну что, друзья, на этом тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.